Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Уроженец Кубани обвиняется в создании преступного сообщества, вымогательстве, занятии высшего положения в преступной иерархии, торговле наркотиками и незаконном хранении оружия. Всего на лидера крупной преступной группы заведено 11 уголовных дел. Лидеру бандитской группировки некоторое время удалось скрываться. Он находился в розыске ставропольские оперативники задержали его в ростовской области где он находился на нелегальном положении по данным следствия банда состояла из трех групп которые имели каждая свою специализацию часть злоумышленников занималась рэкетом другие избывали наркотики третьи выполняли роль силового сопровождения все 11 уголовных дел объединены в одно производство Ранее, четыре года назад, на Ставрополье полицейские в ходе масштабной спецоперации задержали 15 активных участников сообщества. Они осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы от 4 до 15 лет, сказано в сообщении пресс-службы МВД. Судьбу лидера криминального сообщества решит суд, куда передали материалы уголовного дела.